Весна, лето, осень, зима – это времена года демонстрируют нам 4 цветовые гаммы. Какая из них более всего вам подходит, вы сможете узнать, следуя советам нашей программы. Каждый интуитивно чувствует притяжение к своим цветам и оттенкам. Все очень просто. Природный колорит, цвет лица, глаз, волос уже обуславливает выбор определенной гаммы. Рыжеволосым женщинам с нежным персиковым цветом лица подойдут совсем иные краски, чем блондинкам с веснушками. Одни женщины в нарядах теплых, темных оттенков смотрятся восхитительно, другие оборожительны в ясных, прохладных цветах. В магазинах многие женщины покупают вещи неподходящих оттенков, потому что не знают свою палитру и тем самым теряют свой природный шарм и привлекательность. Сделаем первый шаг. Ответьте на вопросы, которые увидите сейчас на экране, и определите свое общее отношение к цветам. Там. На большинство вопросов вы ответите утвердительно. Это означает, что вы не знаете, какие оттенки вам идут. Следующее видео будет посвящено девушке весеннего типа. Как определить, что носить, макияж, духи, прически и многое-многое другое.